В Казанском федеральном состоялась встреча Владимира Бурматова со студентами высших учебных заведений Татарстана, а также общественными организациями Казани, чтобы рассказать об экологической ситуации в стране и действиях, необходимых для ее улучшения. На встрече также присутствовали председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, первый проректор Казанского федерального университета, директор Института экологии и природопользования КФУ и другие. Вся работа вся деятельность Владимира Владимировича тесным образом связана с образованием. Я думаю, именно поэтому самая первая встреча Владимира Владимировича на татарстанской земле – это как раз встреча со студентами. Отметим, что председатель комитета прибыл в Казань с рабочим визитом ввиду того, что Владимир Бурматов родом из Челябинской области. В свое выступление он начал с рассказа об экологических проблемах, остро стоящих в данном регионе. Он отметил, что схожие проблемы испытывают и другие города России. Для Челябинской области вопрос экологии это вообще вопрос номер один. Это один из регионов, которые испытывают наиболее серьезное воздействие со стороны предприятий загрязнителей, которые испытывают серьезные воздействия со стороны объектов накопленного вреда. В ходе продолжительной лекции все присутствующие узнали подробности о неудовлетворительной оценке реализации программы по охране озера Байкал. Владимир Бурматов, обращаясь к присутствующим, призвал к двусторонней коммуникации для того, чтобы программа по Волге не повторила печального опыта. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.